Гриль контактный, прижимной, одинарный, из нержавеющей стали. Рабочая поверхность, выполнена из чугуна с антипригарным покрытием. Две зоны нагрева. Можно готовить и разогревать любые продукты. По бокам вентилируемые отвер... отверстия. Также есть маленький поддон для сбора крошек. Терморегулятор от 100 до 300 градусов. Работает от электросети 220 вольт.